рад, сегодня вы продал тиша, играть в skyblock RPG или что там не осталось еще все юбилей называется пошел на 500 блоков как раз он пришел какой какой Фух. Ну, буду по той же стратегии прям в самом наца начале Представляете, в самом начале скопнул два блока. Думал... у, -у. Оп. О, мне только один удар не хватило. А, еще с него ничего не выпало. Жалко. Но зато у меня уже 500 блоков. Пятьсот. И в прошлой серии мы. Вот.. Так, сделай. Вот так. Ну-ка, сюда. В этой серии я собираюсь только что только. Только копать копать блок. И все. Прышки, зачем? Вместо курицы убивать. Ну, конечно, у меня курицы маловато. Ну, сойдет. Я бы что-то. Я думал, есть Стив встал. Я лучше опять вот так будут копать оп взял. Ай-яй-яй. Ай Технические неполадки. Два паука. Ушли. Кыш. Кыш. Кыш. Кыш. Кыш о Так, мне... Блин. Блин, мне... Вот, все, Одна... Одна эта штука. Я думал, у меня кровати нет. М да. А, -а, -а, а Вам же другая... Другое... Другая штука нужна. Я про вас совсем не забыл. Про так, вам нужно там где земля, земля, земля, земля, и одна такая земля. Я собираюсь вот так сделать. Раз, два, три, четыре. Потом я вот так делаю. Вместо этого блока я вот другой блок ставлю. Потом я так захожу. И делаю вот так вот. Раз. Хоп. Резко. Хоп. Резко. Хоп. Резко. Стой, у меня земля как будто закончилась. Вот тут опасненько уже. Так, ушли с этого бога. Кыш. шли, на другой бок идите, на другой, хоп, хоп. все, нет, еще не все, надо еще вот тут, конечно, так много я блоков сейчас потерял, ну ладно. Полно, на хопа, -на, хопа -на. и запас готов. Все, а потом вырастите. Железо... Ага. Не знаю, что с ним делать. Так, я вот сюда вот... Ничего такого нету. Так, это вот сюда. Хотел только копать... Копать, получилось... И строить, и... все и убить. Криперы. Где еда? Для еды, что ли, нет? А, вот. Где остальные две? Так и вроде... А, вот. А где еще одна? А, вот, все увидел. Вс в норме. Давай, ешь. Чрт. Чуть... У меня мышка лагает на эту кнопку. Видите, что у меня с мышкой делается? Давай, ешь. Да ешь, кому говорю. Наконец-то. И самая последняя. <звы> Ч у меня микрофон все падает? <свы> <свы> Ладно. <свы> да блин. Ч у меня падает микрофон, я не пойму. Так, а теперь раз, два, три. Четыре даже получилось. И обратно. Вот сюда. Все. И на запас. Я даже одной такой креп... О, лотерея на лайк. Блин, с двух яиц не получилось. Что я вообще... Так, мне нормальный нужно сложное. И закрепить. Да, вот все. О, о, о. Это тыква. Так... Мне так не нравится вообще. Приходится все еще и огород делать нормальный, хотя говорил то, что не буду строить. Так, осторожненько. О, у меня удов... так много семечек у меня стало. Что? Главное случайно не закрыть воду. Самое главное случайно не закрыть воду. А дальше я так это беру, это беру. И вот это. Пока что мне даже и не нужна эта ферма. Мне нужна фирма другая ферма. Я знаю, что я буду делать. Оп. А, ял. И куда? А, не успел. Ну, я думаю, вы поняли, что я хочу сделать. Оп. Чтобы не тратить землю, я вот так буду лучше делать. Оп. Какой? Назад. А? Какой? Какой? Какой? Какой? Какой? Ооо, это было близко, очень близко, очень, очень, очень. Оп, какой? Твой? Назад, назад, назад, назад, назад, назад. Давай. Ай, я на. Нет, не наконец-то. Вот уже наконец-то. Это страшно, когда потеряешь все вещи, когда есть потерять шанс. Поймал. Хоп. Фук. Он еще плывет? М -м, уже не плывет. А вода наоборот их ускоряет. Ай, ладно. Соня, Давай, возьмись. Угу. Я человек и паук. За, давай, подмайся. Ленивая жопа. не получается все равно забрать. это у меня что ой ой ой блоки а всем пока с вами был Крэйс самый крутой подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой тело телеграм канал конечно у меня там видео нету потому что запретили там снимать видео и так далее еще одно подписывайтесь на канал.